Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию АСАМА. Сегодня я расскажу вам о том, как не замерзнуть и сохранить здоровье в холодные периоды года, а также чем недорого и эффективно обогреть помещение средних и больших объемов. Что значит средних или больших объемов? Большинство из нас в голове сразу нарисуют какой-то квадрат определенной площади. но... Мы говорим об объеме, поэтому нам важна высота помещения. Дальше площадь нашего помещения мы умножаем на высоту потолков, и у нас получается объем помещения. Кстати, обходите стороной тех продавцов, которые пытаются подобрать оборудование для отопления, или, например, для системы охлаждения, кондиционирования, да, зная только площадь. Задают вам вопрос, ну, какая у вас площадь? Вы отвечаете, 50. «Хорошо, стоп, вам нужно вот это, покупайте вот это». Нет, это неправильные продавцы, они не инженеры, они не учитывают многие факторы подбора. От таких э, продавцов надо просто разворачиваться и уходить, поэтому разворачивайтесь от них и уходите. Вернемся к объемам. К средним я причисляю объемы от 100 до 1000 метров кубических к большим от 1000 до 100 тысяч метров кубических. Средние потолки 3-5 метров, высокие потолки 5-20, например. Да? Понятно, что такое деление оно относительно, но я полагаюсь на свой 20-летний опыт работы и инженерное образование. Теперь о типах помещений. К средним по объему помещениям я бы отнес ну, небольшие производственные помещения, склады, торговые точки, магазины, кафе, рестораны. Даже те же курятники и птичники всевозможные, теплицы, автомастерские, автомойки, гаражи, в конце концов. Практика была поставки оборудования в церкви и музеи. А к помещениям с большим объемом я бы отнес заводы, фабрики, всевозможные складские комплексы, торговые, бизнес-центры. Безусловно, это могут быть и аэропорты, вокзалы, там, депо, большие какие-то автосалоны. Сюда бы я также причислил здания промышленного комплекса. Это и теплицы, и свинарники, коровники, всевозможные овощи и зернохранилища, ангары, в конце концов. Безусловно, гостиницы, отели, музеи и храмы. А теперь о главном. У вас стоит задача недорого и эффективно обогреть свой объект. Например, вы только э, планируете да, организовать свою систему водяного отопления. У вас есть э, котел или управляющая какая-то организация или город вам подают э, горячую воду на объект. Поэтому вам необходимо использовать водяные тепловентиляторы. кто-то их еще называет водяными калориферами с вентиляторами, кто-то водяными пушками, отопительными там, воздушными агрегатами или водяными воздухонагревателями, например, суть это не меняет, да, это одни и те же приборы. Далее я буду их называть водяными тепловентиляторами. А Сейчас коротко о том, что это за приборы. Водяные тепловентиляторы могут устанавливаться на стенах, на каких-то несущих конструкциях, например, на колоннах. Могут устанавливаться на потолке. Они забирают воздух из помещения, нагревают его и выбрасывают обратно в общий объем этого помещения. От котла к водяному калориферу надо подвести одну трубу с горячей водой да, и обратно от водяного калорифера до котла трубу, по которой будет протекать уже остывшая вода. Котел, в свою очередь, эту воду будет догревать. Таким образом у нас будет происходить определенная циркуляция вот этого теплоносителя для более продвинутых. Это трубопроводы прямой и обратной подачи теплоносителя. Тепловентиляторы имеют тепловую мощность до 120 киловатт, а производительность по воздуху до половиной тысяч метров кубических в час. Ну, например, возьмем какой-нибудь склад площадью 1000 квадратных метров. Высота потолков 3,5 метра. И одного такого прибора нам хватит для того, чтобы обогреть наше помещение. Итого, эта техника Имеет шикарные показатели, и она эффективно работает на помещениях со средними и большими объемами. Кстати, важно упомянуть о том, что некоторые из э, водяных тепловентиляторов могут работать и на охлаждение. Э, некоторые модели комплектуются уже э, встроенными дренажными поддонами для отвода конденсата. Но охлаждение на самом деле это очень дорогая тема, и возможно я э, разверну и расскажу вам в следующих каких-то своих обзорах. В следующих роликах я обязательно вам расскажу о том, как выбрать систему отопления на каком-то конкретном примере. И вы поймете, чем система отопления на водяных калориферах дешевле и эффективнее, чем аналогичная система с водяными радиаторами. Также я вам расскажу об особенностях подбора данного оборудования. Безусловно, для самых-самых любознательных я расскажу, из чего эти штуки состоят. И если вам требуется грамотный, профессиональный подбор водяных тепловентиляторов, пишите. А с вами был Дмитрий Щерба и компания Асама. На этом все. До новых встреч. Пока.